очень обстоятельно готовимся к отчету правительства. Те встречи, которые уже прошли, вселяют определенные надежды. Они стали внимательно и глубоко изучать наши программы и реализовывать их на практике. Но, к сожалению, этот поворот идет слишком медленно. Когда случился дефолт, в течение двух-трех дней были решены главный вопрос. Сформировано ли оцентрическое правительство? определенные приоритеты, и вся команда дружно занялась тем, чтобы оттащить страну от края пропасти. Сегодня нам объявлена тяжелая и опасная война. Все сейчас вы увидите, что такое демократический фашизм по-американски. Это мерзительное явление торчит сегодня из всех пор планеты. Вот внизу великолепная выставка паралимпийцев. Сегодня приехали эти удивительные люди, которые являются олицетворением мужества, достоинства, верности, храбрости. Этих уникальных спортсменов, для на многих из которых спорт – просто способ выжить, выгнали с Олимпиады в Пекине. Я посмотрел, кто голосовал за то, чтобы их выгнать с Олимпиады. Англичане, канадцы, американцы – «Австралийцы и японец, я думаю, им ни родственники, ни жизнь не простит, это преступное решение, а могут не нравиться некоторые политики, даже государства, но сводить счеты с людьми, которые много лет тренировались и приехали для того, чтобы проявить волю духа и показать всей планете пример, как можно преодолевать самые тяжелые болезни, могут только законченные мерзавцы» которые потеряли человеческий облик. Я увидел этих мерзавцев и недалеко от Киева, и в городе Бучи, после того, как наши войска передислоцировались, ворвались, перестреляли своих и устроили такую кровавую дикую вахканалью, от которой пахнет не просто фашизмом, самыми низменными чертами, которые остались еще у последних подонков. Все настолько сделано топорно и мерзко, включая и в совбезиях, где англичан, английские представители отказываются даже в соответствии с уставом Совета безопасности собирать полнокровные заседания, что оторопь берет. Но человечество и наша страна выдержит и этот вызов. Наша команда представила правительству ключевые документы. Программу «Представить 20 шагов по выводу страны системного кризиса». Представили, каким образом можно одолеть нацизм, а это мы сделали после победы над фашизмом в Германии и тех, кто обслуживал фашистских рейх, кроме той зоны, в которой располагались англичане и американцы. В этой зоне по-прежнему взращивали нацизм, потом культивировали бандеровщину и все это вместе взятое притащили на братскую Украину. Вместе с Соросом переписали им учебники, вложили в головы молодого поколения украинцев, в том числе и солдат, абсолютно идиотские идеи, связанные с особой исключительностью и особой историей этих территорий. Ничего общего это не имеет с нормальными человеческими отношениями и демократическим правилам. Сегодня, выступая в Думе, я официально вручу эти материалы и «Единой России», и председателю Думы Володину. К этим материалам мы совокупим еще перечень 150 человек, которые «Единой России» и ее полицейщина арестовала и наказала после выборной кампании. Сюда же приложим материал, как в течение трех лет захватывают и уничтожают совхоз Ленина, где проведены сотни экспертиз абсолютно лживых и ложных под руководством администрации Московской области, которая возглавляет Воробьев и под командованием одного из известных рейдеров Полихат. Мы попросим и Володина, и Единую Россию рассмотреть наши материалы и в комитетах в Совете Государственной Думы, и до заседания руководства Единой России мы считаем, что в нынешних условиях, когда президент поставил абсолютно обоснованные две стратегические задачи — демилитаризации Украины и жесткая энергичная борьба с нацистско-бундестеровскими проявлениями, попытка раскола нашего общества и неумение Единой России отреагировать на представленные материалы выглядит вызывающе и абсолютно необоснованно. Я считаю, что в целом мы должны перестать, в том числе и в средствах массовой информации, заниматься некоторыми провокационными вещами. Я посмотрел довольно интересную программу, с которой в воскресном, в воскресном вечере выступает господин Киселев, опытный человек, талантливый журналист. В свое время нам с Харитоновым помогал выдавливать натовцев из Феодосии, сам переживал за родной Крым, но говоря о необходимости выполнять установки президента и сплочении общества, вдруг начинает иллюстрировать это высказывание Ильина, который сам в свое время симпатизировал фашизм. Приводит пример высказывания Собчака, который вместе с пьяным вероломным дуроломным Ельциным рушил страну и унижал всех вместе нас. Приводит пример Якобы Чубайса, который покидал страну, отбелить этого жулика и вора, которые вместе с нацистами и американскими нацистами и их ЦРУшниками разворовывали страну, никому не удастся. В Государственной Думе лежит огромный доклад Степашина, как это делалось в 90-е годы, как они продали богатейшую страну меньше 3% реальной стоимости. Сплочение может быть только на основе конструктивной программы. Вот наша программа «Двадцать шагов» прежде всего отличается этим. И суть ее заключается в нескольких тезисах. Невозможно возродить страну, если вы не будете опираться на толщу тысячелетней истории, на тех великих преобразований, которые позволили сформировать гигантскую державу от Черного и Балтийского моря до Тихого океана. Но страну, которая держала семь великих побед, избавилась от всех супостатов, которые приходили к нам с оружием и которых мы догнали до Берлина и до Парижа. Вы не в состоянии будет решить эти проблемы, если не поймете, почему накануне семнадцатого года царская Россия проиграла подряд три войны, крымскую, русско-японскую, и ее втащили в мировую, где сгорела мировая империя. Вы никогда не сможете ответить на эти вопросы, если не поймете суть ленинско-сталинской модернизации. Она мирно на съезде собрала российскую державность в новой форме, форме СССР. Она за 25 лет показала лучший пример модернизации всех областей знаний. Я вручил официально документы и предложил Мишустину и всем членам правительства провести большие слушания по работе «Кристалл Роста». Эту работу писали экономисты, специалисты, крупные промышленники. Там свой отзыв оставила Матвиенко, и Глазьев, и многие другие. Суть этой работы в анализе всей нашей экономической политики за 150 лет. И за 150 лет 6 реформ, которые проводились, оказалось самой эффективной – это ленинско-сталинская модернизация. Собранная страна за 25 лет показала самые высокие в мире темпы экономического развития – 13,8%. Повторили этот рекорд с меньшим результатом 10,4%. Только коммунисты Китая они за 25 лет показали тоже уникальный образец, как можно выбраться из нищеты – что можно сделать для того, чтобы прорваться в космос и каким образом можно превратить свою страну в мировой локомотив экономики, науки и культуры. Мы считаем, что освоив это состояние и дальше двигаться, и для этого предложили на основе нашей предвыборной программы Дей шагов достойной жизни» непосредственно 20 конкретных мер, в основе которых лежит и система планирования, и национальных приоритетов, и особой заботы о наших гражданах. Если президент хочет и дальнейшего укрепления сплочения общества, не только за счет борьбы с нацизмом и милитаризмом, хочет сплотить общество на основе конструктивной внутренней программы, мы предлагаем принять срочно пять законов. Первый закон – Прожиточный минимум при нынешних ценах и расходах на коммунальные тарифы не может быть меньше 25 тысяч рублей. И этот закон лежит на столе у «Единой России». Его надо немедленно принимать. Надо принять закон о регулировании цен на товары первой необходимости и лекарства. Мы его вносили несколько раз. Он позволит успокоить рынок и все сделать для того, чтобы граждане уверенно смотрели в будущее. Для нас исключительно важно – чтобы жилищно-коммунальные тарифы, они продолжают расти, не превышали 10% семейного дохода. Мы считаем исключительно важно для всех отменить пенсионное людоедство и вернуть в пенсионный возраст к той норме, которая была обоснована учеными и специалистами. И мы крайне обеспокоены тем, что они поддерживают наших детей, будь то дети войны, Дети Донбасса или не поддерживают тех, кто должен сегодня готовиться сдавать экзамены и идти на летние каникулы. Поэтому мы предложили несколько законов образования для всех, закон об организации детского отдыха и соответствующем финансировании. Эти материалы, остальные на месте с женским движением, проводя слушание, внесла непосредственно в правительство. Я их все передал. Мишустину, и надеюсь, что они будут рассмотрены. И особое внимание, конечно, оказание помощи Донецкой и Луганской республике. Я считаю, что там граждане после освобождения от нацизма проявят политическую волю и сделают еще один шаг. Шаг к тому, что, проводя референдум, войти в состав российской государственности. Этот шаг предприняла Южная Осетия. Я полагаю, что и Абхазия близка к этому. В целом, собирание земель нашей государственности, защита русского мира, защита нашей дружбы и истории является главной в нашей программе. Я уверен, что Компартия России вместе с левопатриотическими силами покажет пример, как это делается. Мы прошедшую субботу провели большой актив всех государственно-патриотических сил во главе с Компартией. В нем участвовало 3,5 тысячи нашего актива. Весь актив полностью поддержал нашу программу. Сегодня я ее вручу председателю Думы и Единой России. И настаиваю на том, чтобы она безотлагательно была рассмотрена на Совете Государственной Думы и на президиуме Единой России. Мы надеемся, что эта партия в данной ситуации откликнется на наши предложения.